Всем привет! В эфире «Универньюз» и я его ведущая Адель Шамилова. Сегодня в выпуске. Ректор Казанского университета встретился с молодыми педагогами Казани. Опубликованные результаты зачисления на бюджет. Чему обучаются в Казанском федеральном студенты из Канадзабы? Для чего система образования России ориентируется на международные стандарты? Насколько возможно обеспечить конкурентоспособность и успешное будущее? На эти и многие другие вопросы отвечали на торжественной церемонии посвящения молодых педагогов в профессию учитель.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 Первый приказ по контрактникам вышел 15 августа. Сейчас остается ждать второго и третьего приказа по контрактной форме обучения. Долгожданные приказы о зачислении на 2018-2019 года в Казанский федеральный университет продолжают радовать поступивших. 5392 человека было зачислено на бюджетную форму обучения, включая льготников, медалистов, целевое направление и заочников. По сравнению с прошлым годом это были.. 4980, то есть превышение 512 мест. Но не стоит понимать буквально, потому что по некоторым специальностям произошло повышение, по некоторым снижение. В Казанском федеральном университете в этом году будут учиться и 84 стобальника. Из этих 84, 71 поступили на бюджет, 13 на контракт. Большинство стобальников, это стобальники по русскому языку, 51 человек. И далее это химия, 15 человек, 6 человек это история и информатика. В списке поступивших значится и 14-летняя Лина Мухамедзянова. Девушка будет обучаться в Институте международных отношений КФУ на направлении лингвистика на контрактной основе. На лингвистику достаточно высокие проходные баллы. По этой причине тех баллов, которые был у нее, было недостаточно, чтобы пройти на бюджет. И для 14-летнего ребенка показать такие результаты, у нее 240, 247 баллов. Да очень высоко. В этом году на 1,6 вырос и средний балл поступающих он составил 74,44. Абитуриентам, которым не хватило баллов для поступления на бюджетную форму обучения, могут найти себя в списке поступивших на контрактную форму обучения. Первый приказ вышел 15 августа. 4075 человек зачислено, причем 387 из них это на магистратуру и 3688 это на бакалавриат. На сегодняшний день заключено уже более 6 тысяч договоров. Это я вам скажу, на 384 договора больше, чем на аналогичную дату прошлого года. 1107 договоров заключил Институт управления экономикой и финансов. Набережный Челнинский институт – 1190. И 1200 – это вот лидеры, это Институт международных отношений и истории Как отметил ответственный секретарь приемной комиссии КФУ, более 70% абитуриентов воспользовались услугами рассрочки при оплате учебы. Второй приказ по контрактникам выйдет 22 августа, 3 – 29 августа. Анна Глазунова, Леонардо Валитьяров, Универньюз. КФУ и Университет Канадзавы начинают сотрудничество по обмену студентов для обучающихся организованной стажировки. С чего она началась в Казанском университете, расскажем прямо сейчас. С визитом в Казанский федеральный университет прибыли студенты Японского университета Канадзавы. Для них была организована экскурсия в КФУ. Гости разделились по институтам в сопровождении кураторов. После ознакомительного первого дня их ожидает двухнедельная стажировка. Также в рамках партнерской программы мобильности студентов 19 августа состоялся визит обучающихся КФУ в университет Канадзавы. Мои Напомним, что в январе 2018 года КФУ и университет Канадзавы заключили соглашение об обмене студентами, преподавателями и научными сотрудниками. Ожидается, что к 2019 году количество студентов по обмену с обеих сторон превысит 170 человек. Артем Тупичкин, Ангелина Сайдашева, Ленардо Влетяров, Универньюз. В Елабуге прошел фестиваль школьных учителей о работе второго дня фестиваля в нашем следующем сюжете. Второй день фестиваля школьных учителей стал не менее насыщенным, чем первый. Приглашенные модераторы провели более 50 мастер-классов, на которых обсудили принципы цифрового обучения и работу учителей на современных уроках. Литмотив фестиваля – цифровизация образования. Учителям со всего мира не только дали возможность обсудить, каким будет образование в будущем, но и показали студию цифрового образования. День закончился научным праздником. Ночь науки в Елабуге показала 14 образовательных площадок, в которых смогли принять участие не только приглашенные гости, но и все желающие. Города. Олег Ашин, Тимерова, Сирена Иванова, Денис Сипайлов, С 20 августа по 29 сентября в городской поликлинике номер 4 «Студенческая» будет проходить медицинский осмотр для студентов первого курса очной формы обучения. По итогам прохождения медицинского осмотра студенты будут распределены по группам здоровья в рамках занятия по физической культуре.